Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте. А теперь он у этого. Интересное развитие событий. Может быть, теперь он пнет мяч. Точно, пнул и завоевал бурные аплодисменты.